Теперь давайте рассмотрим подробнее терминал для торговли MetaTrader 5. Кратко, какие преимущества этого терминала? Ну, первое важное преимущество, например, для меня как разработчика, это наличие хорошего языка MQL5. Это C-подобный язык, на котором разрабатывают и программируют торговых роботов на порядок удобнее и быстрее, чем для терминала Quick. Потому что там язык, ну, и он с одной стороны более простой для того, чтобы его изучить, но возможности и скорость программирования на mt 5 намного выше. Здесь важно, что есть встроенный тестер. Тестер это важное преимущество терминала. Возможность протестировать написанных торговых роботов. Были проблемы с, с данными в свое время. Сейчас вроде бы эта проблема решается. К сожалению, нельзя туда закачать из дне свои данные. И нужно использовать только те, которые закачаны разработчиками в сам терминал MetaTrader 5 и данные раньше были не очень корректны. Сейчас появляется большее количество данных. И соответственно есть возможность потестировать. В частности появился так склеенный фьючерс. Но для нас сейчас как для изучающих скальпинг это не сильно будет интересовать нас. Есть стакан, удобный стакан для торговли. и он будем рассматривать в отдельном уроке более подробно. Есть специальные типы отложенных ордеров. Мы чуть позже их подробнее рассмотрим есть тип ордеров в которых нет в терминале квик это удобно очень часто удобно и с ними интересно работать есть больше возможностей для маневра и терминал это все-таки достаточно быстрый работает более менее стабильно но из недостатков сразу можно сказать что это только два брокера на текущий момент открытие бкс в которых терминал есть Плюс появились новые вот фишки возможности, Стал более красивый стакан, стал терминал работать стал красивее, но это сказалось на его скорости работы. То есть изначально, когда он только появился, это было что-то ужасное. Потом его более-менее доработали, адаптировали. Он стал быстрый, стал выигрывать в скорости намного у терминала Quick. И сейчас, когда он стал более красивым, он сравнялся по скорости с Квиком, При этом количество сбоев у него больше, чем у Quick. Вот на текущий момент такое мое мнение. И один из важных недостатков а привязка к определенному субсчету. Если вы открываете счет и можете Quick привязать там к 10, к 20 субсчетам, и все это делается бесплатно, то терминал MetaTrader 5 вам привяжут конкретно только к одному субсчету, и привяжут конкретно на одной из секций. Вы его получите либо на срочную секцию, и там вы не сможете торговать фондовой, либо только на фондовую секцию, либо только на валютную секцию. Ну, у меня терминал привязан для а, срочной секции. Мы будем на срочной секции для MetaTrader 5 смотреть. Если у вас есть конкретные инструменты, вы хотите, вот, скажем, только на фьючесах работать, ну, и на конкретном субсчету, тогда вам подойдет терминал. Если у вас много субсчетов, это будет достаточно дороговато, там порядка 300 рублей в месяц за каждый дополнительный субсчет, за каждый терминал будете платить. Ну, там вычет идет из комиссии. Если вы много комиссий генерите то вам это будет бесплатно. Но если какой-то месяц вы не торгуете, у вас сразу огромный там, минус за счет того, что за каждый терминал там, придется платить порядка 300 ну, рублей. Надо уточнять, тарифы все время меняются. Сейчас мы возьмем MetaTrader 5 и кратко, быстро его настроим. Интуитивно это очень понятный терминал. Он намного в этом плане проще, чем терминал Quick. Поэтому у нас времени это займет гораздо меньше, чем мы будем разбирать и настраивать Quick давайте посмотрим вот типичный вид терминала metatrader 5 кратко сейчас пройдемся по меню и посмотрим что здесь есть так меню файл здесь единственное что вам нужно здесь вот профили также можно сохранять там свои настройки но в отличие от крика бывает что они здесь немножко не все сохраняется что хочется увидеть иногда слетает эти настройки ну может быть это у меня так складывалось. Но в большинстве случаев при закрытии терминала все настройки вот ваши сделанные, они у вас сохранятся. То есть, как бы достаточно редко бывает, что что-то слетает. А вот здесь важно понимать, что есть такое вот здесь понятие, как каталог данных. То есть, у вас терминал может быть установлен в одном месте, а вот каталог данных, если вы нажимаете, открывается то место, где у вас находятся, скажем, ваши настройки, где находятся ваши советники или роботы, как здесь называются они, советники – то вот здесь вот такой страшный к нему путь, и здесь они находятся. Вот это надо иметь в виду, что вы можете все что, там, торговые роботы, которые вы их загрузите, вы их не найдете, например, в том каталоге, где сам терминал установлен. Причем бывает иногда, что вот этот каталог меняется, но вы всегда из терминала можете попасть а, вот в этот каталог с этим длинным страшным названием папки, попасть вот отсюда изменю файл. Ну, открыть, подключиться к торговому счету – я не буду рассказывать по настройке, по настройке гораздо лучше и подробнее вас проконсультирует в случае сложностей ваш брокер. Главное не забудьте, когда вы будете создавать первый раз запускать терминал, не забудьте, где у вас находится здесь сертификат ваш, так называемый. Рекомендую этот сертификат сохранить в отдельную папочку, и чтобы он у вас там вдруг не потерялся, потому что иначе придется переустанавливать терминал. Вот здесь вот дополнительно, значит, смотрите, подключиться к торговому счету. Здесь у вас есть пароль, есть пароль к сертификату, и есть сам сертификат, который в определенном месте в папке с роботом лежит. То есть вот это все вещи надо запомнить. То есть доступ как бы сложнее, но с другой стороны, один раз все это сохранив, у вас все это уже автоматически вот сохраните, Поставьте галочку, и у вас будет подключаться уже в следующий раз, проблем не возникнет. Ну, если что, лучше обращаться к брокеру. В этом плане он всегда вас проконсультирует. Теперь по меню. Немножко вид вот э, в последних терминалах изменился. Здесь важные, э, какие вам потребуются э, меню. Здесь, кстати, они сделаны как отдельные. Отдельные окна их можно вот обратно ставить, переносить. Так, давайте вот их так вот поставим. Э, комбинировать все это, ну иногда это удобно в отдельном окне все это держать также вот стакан тоже в отдельном окне и очень удобно с ним работать смотрим, обзор рынка вот открывается через вид, здесь вы кликаете обзор рынка, окно пропадает вид обзор рынка, окно появляется из окон потребуется вам, вот обзор рынка вам потребуется навигатор он у нас открыт и потребуются инструменты. Это окно у нас внизу сейчас присутствует. Поподробнее по их вкладкам мы сейчас пройдемся. И может потребуется тестер стратегий. Он у вас здесь откроется. Тестер мы сейчас разбирать не будем. Вот как раз его меню немножко изменилось. Различные виды оптимизации появились. Что очень удобно, есть возможность визуализации торговли торговых роботов. Это вообще классная вещь. Но это тема отдельная. Мы сейчас это окно тестер-стратегии закрываем. Его касаться не будем. Просто, чтобы вы знали, что если вы программисты и захотите программировать, то вот этот терминал очень интересен и будет вам полезен. Навигатор. Здесь у вас есть ваши советники, индикаторы, которые загружены. Есть очень много встроенных стандартных индикаторов. Очень много можно скачать дополнительных индикаторов. Особенно много их там для Форекса. Я не уверен, что... Ну, большинство из них однозначно не будут работать на московской бирже. В принципе, встроенных индикаторов тоже более чем достаточно. И их встроенных гораздо больше, чем для квика. То есть, есть что из чего выбрать. Вот это окно, соответственно, навигаторы. Здесь же у вас советники. Очень удобно, что советники здесь настраиваются элементарно в отличие от квика, Просто берете их, перетягиваете на нужный график. И данный робот у вас сразу открывается меню для настройки. Запускается вам на нужном инструменте, на нужном таймфрейме и здесь работает. То есть настройка роботов очень простая. В терминале MetaTrader 5. Следующее окно ⁇ Обзор рынка. Здесь у вас есть символы, с которыми вы можете работать. Нужно добавить по-любому правой клавишей мыши и символы нажимаете. Ну, смотрите, у меня сейчас все открыто на Force. И я вот инструменты forwards, Вот Здесь есть экспирированные. Дальше здесь вот идут. Forza, открываем текущие фьючерсы которые торгуются ну любой выбираем вот серебро показать символ все он появляется здесь а, в окне окей и вот он здесь вот а, дополнительно этот а, символ появился создать его график правой клавишей мыши по-любому и окно графика все она здесь вот на вкладке появилась между ними вы можете а, переключаться Обращаю внимание, что здесь символ, вы можете, вот давайте еще раз символы вернемся, и открыть символы, которые есть на московской бирже. Вот здесь бумаги, класс ТКБР. Вы их можете добавить, но на них, вот я, например, в данном терминале торговать не могу, потому что у меня терминал открыт для срочной секции Форс. У меня для торговли только фьючерсы. Но посмотреть вы их можете. Данные вы их, как бы, если используете э, торговых роботов и пишете коды, скрипты, вы можете эти данные получать и их обрабатывать, но торговать не можете. Вот это большой недостаток. Что еще? Окно, вот здесь огромное окно, это инструменты. Здесь торговля, здесь у вас будут выставляться ваши лимитки, стоп-заявки видны, мы сейчас их посмотрим, выставим и лимитки, и стопы выставим, как они здесь называются, отложенные ордера, вы увидите, что, их, что здесь все более понятно и прозрачно, чем в квике. То есть, если у вас в этом окне нету никаких лимиток, никаких ордеров, значит, у вас их и нет на бирже. То есть у вас все, э, все, закрыто, ничего вдруг не откроется. А в квике вот это все это находится в разных таблицах. Мы, когда квик будем разбирать, увидите, что там все гораздо сложнее вот в плане торговли. Поэтому этот терминал очень любят те, кто приходит с форекса, им с квиком разобраться сложнее. Ваши активы, история ваших заявок, стоп-заявок, все здесь отображается. Новости почты, вот эти дальше, я вкладки я сейчас не буду объяснять, я их не использую. Вкладка эксперты, только если вы торговых роботах используете, они сюда пишут данные. И журнал, это все ваши действия на бирже, которые происходили. Все, что исполнилось, вот, например, заявку выставили, заявку убрали, заявка сработала, открылась позиция, все записывается в журнал. Терминал MetaTrader, Пятый все пишет, в отличие от квика, всегда можно посмотреть, восстановить, что происходило. Все в одном месте, удобнее. Стакан, здесь вот у каждого инструмента есть два типа стакана. Просто стакан купить, продать по рынку и достаточно такой продвинутый хороший стаканчик с различной визуализацией. В следующем уроке подробнее именно вот по стаканам Метатрейдера 5 мы уже отдельно поговорим. Сейчас, его... Сейчас разбирать стакан в данном уроке мы не будем. Поэтому мы его сейчас закрываем. Сегодня со стаканом в этом уроке со стаканом работать не будем. Теперь нам нужно выставить различные ордера. Переходим на вкладку торговли, чтобы мы их сразу видели. Вот этот стакан мы закрываем. Ордера можно выставить, выставить двумя способами. Можно вот здесь найти в меню обзор рынка, можно найти нужный вам инструмент. Давайте вот у нас открыт график Газпрома. И мы возьмем Газпром. Правой клавишей мыши новый ордер появляется окно для настройки ордера. Или здесь можно через сервис новый ордер. То же самое. Горячие клавиши, клавиши в данном случае F9. Наверное их можно как-то перенастроить. Горячие клавиши не пробовал, честно говоря. Я все равно буду рассказывать, как торговать через стакан. Именно скальпинг через стакан проще удобнее. Это уже больше для таких тонкостей. Ну пригодится вам, вы найдете, разберетесь. Если что-то не знаете, сразу вам говорю, проще, если вы не любите копаться в терминале, звоните брокер, он вам всегда подскажет. Вот такие вещи, как, как там горячий клавиш настроить, это он все знает и все у вас проконсультирует гораздо быстрее у вас получится. Ну и на самом деле третий способ есть. По графику, вот Газпром, правой клавиши мыши, здесь вот торговля, всплывающее меню, новый ордер. Тоже можно и отсюда войти. Смотрим, какие типы ордеров. Но самый простой, по сути, здесь вот они делятся на два типа. Биржевое исполнение. Это вы задаете просто объем, сколько контрактов хотите купить. Сразу можете задать, какой выставить стоп, take profit и выставляете. Что значит по рынку? Это значит, возьмется максимально возможная цена и ордер будет Исполнен гарантированно, но единственное, возможно, ГО для биржевого исполнения потребуется чуть больше. Я не рекомендую вам по рынку покупать, э, ну е, если это не слишком ликвидный инструмент. Э, если это ин, инструмент не ликвидный, может быть большое проскальзывание. Лучше работать все-таки отложенными ордерами, то есть по заданной цене. То есть биржевое исполнение вам просто нужно задать сколько купить, если нужно стоп лосс выставить и нажать купить или продать. И сделка тут же будет исполнена. Но мы сейчас покупать не будем. Мы см смотрим следующий. Отложенные ордера. Здесь есть, ну, по сути, три вида. Buy limit, sell limit. Это лимитка на покупку. Ну, предположим, buy limit. Смотрите, buy limit это э, лимитка на покупку. Соответственно, если вы хотите купить, вы должны выставлять цену ниже рынка. Если вы выставите цену больше, вот давайте посмотрим, сейчас текущая цена... Давайте вот сюда подвинем. Текущая цена где-то 680 Я ставлю, например, бар-лимит 20,720. Если вы цену, цену ставите выше, у вас автоматически эта заявка сразу исполнится. То есть вы поставили цену выше, чем текущая, и у вас покупка сразу произойдет. То есть это фактически покупка ну, не, э, по рынку. Там еще больше будет цена гарантированной исполнения. А здесь, скорее всего, она будет тоже исполнена. Если мы хотим, чтобы она выставилась как лимитированная заявка, то есть исполнилась не сразу, нужно цену ставить ниже, чем цена рынка. Например, 2650. 2650 я ставлю и устанавливаю ее на рынок. Нажимаю установить. И вот у вас появляется она такой пунктирной линией и подсвечена buy limit. Мы сейчас давайте вот так вот терминал немножко свернем. Том нам было лучше видно. И сразу эта лимитированная заявка на покупку. Она попадает вот сюда. В окно инструменты. На вкладке торговля. На вкладке активы вы сразу можете увидеть, что у вас есть заявка. У вас объем свободных денежных средств уменьшился. И видно, что вот баланс, средства, свободный маржа и уровень маржи. То есть маржа у вас зарегистрировано в размере ГО гарантийного обеспечения на подпокупку. То есть вы выставили заявку, вдруг она сработает, брокер биржи не знает, у вас деньги уже под нее зарезервированы. И здесь вы можете в один клик отсюда эту заявку снять. И, наверное, можно все ордера снять. Давайте посмотрим. Можно ли все снять? Так, все не вижу, не вижу, как снять. Честно говоря, никогда не пробовал, потому что здесь очень удобно просто прокликать эти заявки. Вот здесь крестиком. И удаляется эта э, лимитированная заявка. Передвигать можно ее по графику. Подтянуть. Подвести мышку. И мышкой перетягивать. Вот очень легко все управляется. Давайте следующий тип. Еще раз. Торговля. Новый ордер. Один у нас уже стоит. Мы берем отложенный ордер и смотрим следующий тип. Buy Limit это обычно лимитированные заявки, которые выставляются на биржу. А теперь Buy Stop. Buy Stop вы можете поставить только выше текущей цены. Вот если я поставлю цену 2600, то обратите внимание, MetaTrader 5 нам подсказывает, что его нельзя установить. Он неправильно, цена указана. Видите, неактивные вот это клавиши установить. Слева, кстати, у вас, видите, тоже здесь... Показывается BDASK и вы можете смотреть текущую цену при установке ордера. То есть это стоп как бы на пробой мы ставим. Вот мы можем 20, 720 поставить. И сразу у нас клавишу установить стал активный. При этом можете, можете сразу выставить стоп. То есть по цене, когда будет достигнется эта цена, произойдет покупка. И вы можете поставить стоп. Ну стоп соответственно ставим 20, например 700, профит. 2800 все возможность установить есть если я профит ставлю 20 100 ниже стопа сразу терминал проверяет какая-то ерунда у нас получилось то есть так не может быть стоп должен быть ниже цены покупки а профит выше он вас уже соответственно проверяет и не дает вам это сделать 2900 пожалуйста вот это уже разрешено и можно здесь дату истечения поставить сегодня или задать определенную дату. Ну вот у нас уже цена пробилась. Давайте 2750 поставим. 750 поставим на покупку. Стоп, профит, все установить. И видите, вот вверху вот появился а, buy stop. То есть это на, на пробой стоит. При этом, обратите внимание, вы ее передвигаете, вы сразу двигаете и стоп-лосс, и, я так понимаю, сверху тейк-профит двигается. Вы его просто сейчас не видим. Это очень удобно. Стоп можно отдельно подвинуть. То есть, вот эту информацию в квике такого нету. Там все нелогично, вы там передвигаете. А стоп, когда передвигаете стопы, передвигается все это некорректно иногда. И здесь вы видите все параметры. Вы можете вот по этой стоп Buy также кликнуть, опять окно всплывет, и можете опять эти параметры все подкорректировать. Можете удалить, можете подкорректировать. Следующий тип. То есть ваш стоп вот этот, естественно, не сработает, пока у вас не дойдет цена до нужной, нужного уровня. То есть это отложенная заявка. Теперь давайте разберемся с отложенным ордером Buy Stop Limit. Здесь логика несколько другая. Здесь мы задаем, соответственно, также объем. Вот у нас одна позиция. И задаем цену, при которой он сработает. 2700. Вот она у нас здесь таким зеленым выделена светом. Когда мы дошли до 2700, у нас выставляется лимитка. Мы ее можем поставить в данном случае снизу. Ниже, чтобы избежать, избежать проскальзывания. Дошли до 2700, активируется лимитированная заявка. И стоит она ниже 2680 на 20 пунктов ниже. Когда она сработает, она может и в данном случае не сработать, то так, точно только тогда выставится стоп. Он, соответственно, ниже, чем цена входа будет. И сработает, и выставит стейк профит. То есть это такая комбинация между стопом и лимитированной заявкой. То есть здесь вот, при помощи этой заявки можно избежать просказывания, но здесь весь риск, что эта заявка никогда не сработает. Вот, соответственно, это такая некая комбинация. Более подробно все эти типы описаны в справке. Там можете посмотреть, там тоже все это понятно. Вот мы этот ордер устанавливаем. Вот у нас здесь на рынке он стоит. И тут опять же можно все это передвигать. То есть можно двигать за уровень buy stop limit, тогда все, все уровни у нас двигаются. А можно двигать независимо. Там уже профиты корректировать. Это можно корректировать цену входа. Она видите, двигается вместе с уровнями. И можно отдельно уровень стопа двигать. Видите, все здесь вот двигается независимо. Пока мы все это рассматриваем, у нас сработала лимитированная заявка на открытие. И закрыть, кстати, можно в один клик. Вот у нас прибыль сейчас три пункта. Можем закрыть в один клик. А можем, соответственно, выставить лимитку на закрытие. By Stop Limit давайте уберем. И выставим олимпированную заявку. Можно, кстати, сделать это через стакан. Вот я открываю прям стакан. И вот целый лимит. Вот и она сразу появляется у меня здесь на графике. И я ее могу а, при необходимости подкорректировать. Ну вот она у нас сработала. И здесь сразу на графике я вижу, вижу где у нас точка открытия и точка закрытия. Вот показывается, что мы заработали... Ну, какое-то количество профита у нас появилось. И все это уже добавилось в наш актив. Все это можно посмотреть в истории сделок. Что мы выставляли. Можно посмотреть в журнале. Теперь кратко по графикам. Ну, вообще все достаточно понятно. Особо я не буду рассказывать. Потому что вот правой клавишей мыши вы кликаете по графику. И у вас здесь возможность там выбрать разные типы свечей. Сменить период графика. Все это можно сделать здесь. А можно сделать и, соответственно, из этого меню графики. Тут вы уже сами под себя подберете необходимые свойства, можно настроить различные свойства, чтобы графики выглядели по-разному. Все это сохранить шаблоны. Ну вот я пользуюсь стандартным. Можно даже открыть счет, например, у брокер открытия или БКС, и использовать два терминала: MetaTrader 5 и Quick. То есть можно графики смотреть в Квике, торговать МТ5. Если у вас терминалы привязаны к одному счету, я вам уже показывал, что выставляя заявки или совершая сделки в одном терминале тут же автоматически моментально они видны и в другом терминале то есть можно даже два терминала использовать но наверное проще все таки работать в одном, хотя есть варианты и некоторые работают в двух терминалах открыть график, любой инструмент из таблицы символы вы выбираете правой клавишей и окно графика вот новое окно у вас открыто на нем вы можете менять и настраивать различный там разный вид, бары вас может быть открыт с одним временным интервалом РТС. И можно быть открыт с другим на минутке и на часовиках. Можно сделать вот так правой клавишей и все это в виде, в виде мозаики вывести. То есть несколько терминалов одновременно открыть. Тут уже кому как удобнее. То есть различные фантазии и возможности. Пожалуйста, все это как отдельные окна. Вы их можете передвигать. Ну, единственное, графики вот они не вылезают за, за границы терминала. А вот стакан, например, у вас спокойно может уходить за границы терминала. И вы его, давайте вот сейчас сделаем вот так. Я сверну терминал, а окно стакана у меня находится здесь вот отдельно за, за границей терминала. Можно его вынести. Вот сейчас я вот так покажу. Вот у меня терминал. А рядом я размещаю окно. То есть оно совершенно независимо. Это удобно, что можно его потащить в нужное место и открыть, скажем, несколько стаканов. Вот для чего вам нужно два монитора, что можно на одном разместить графики, а на другом разместить стаканы или несколько стаканов и одновременно по ним торговать. На этом все. До встречи в следующем уроке.